Друзья, всем привет. Сегодня мы будем устанавливать монитор Samsung Odyssey, купленный за деньги с донатов. Огромное спасибо всем, кто меня поддержал и пожертвовал деньги на монитор. Вот так выглядит его коробка, друзья. Samsung Odyssey 24 дюйма, 144 Гц. Вот полные характеристики его. Кому интересно. И вот маркировка «Полное название». Уже собрал я монитор. Вот так он выглядит с задней стороны. Провел все э, проводки, подключил уже HDMI компьютеры Сейчас буду устанавливать и все вам покажу. Вот я установил монитор Samsung Odyssey. Вот рядом стоит мой второй монитор LG, старый, который у меня стоял раньше. Рядом мой компьютер. Вот такое рабочее место получилось. Давайте запустим. Друзья, вот пошел запуск Windows. И все у нас запустилось. Все красиво, аккуратно. Я очень рад. Спасибо большое всем, кто поддерживал меня донатами. Спасибо большое. Монитор куплен за донаты. Вот только вывел деньги. И сразу же пошел и купил монитор. Прошлый, э, ребята, в прошлом отрезке ролика я показывал коробку, как она выглядит и полную маркировку этого монитора. Еще раз огромное спасибо всем, кто поддержал меня донатами. Кто хочет еще поддержать, ребята, ссылка есть в описании. Огромное всем спасибо. Если этот ролик про характеристики и распаковку этого монитора был вам полезен, пожалуйста, оцените его лайком, а также подпишитесь на канал. Всем удачи и всем до новых встреч!